Привет, я Дэн Винтер. Так много людей просили меня объяснить маленькую гравитационную историю в нашей недавней статье, что мы решили сделать небольшое доказательство с разъяснением гравитации. Эта статья называлась Золотое доказательство, и в ней мы воспользовались случаем, чтобы рассмотреть тот факт, что золотое сечение действительно объясняет радиусы таких вещей, как водород и палладий. В очень простых уравнениях, связанных с и золотым сечением, фактическому золотому сечению трех радиусов водорода. Так что этот фильм объясняет гравитацию от маленьких черных дыр до больших черных дыр. И сначала я хочу поблагодарить тех людей, которые прислали поздравления нашим новым физикам, особенно Майклу. Давайте поговорим о теории, которую западные дискуссионные группы очень поддерживали. Они начинают понимать, насколько это важно. Все о фрактальности золотого сечения и гравитации — центральная тема для объяснения физики таким образом, чтобы сделать ее доступной для неспециалистов, а также мощных великих деяниях, которые делают технически подкованных людей, способными использовать новые технологии, основанные на взаимосвязи электричества и гравитации. Итак, давайте начнем сначала. Мы смотрим сейчас на то, что объясняли в течение многих лет. Мы смотрим на эту геометрию, где золотое сечение основано на пути сжатия в неподвижную точку или нулевую точку. И что это эффективное сплетение пятиличности, восьмеричности и золотого сечения, которое позже стало историей Е8 и новейшей унифицированной полевой физикой. Итак, мы говорим о том, что притяжение, вызванное гравитацией, на самом деле вызвано добавлением и умножением конструктивно успешных накладывающихся волн зарядов. И по мере их приближения к центру, фазовые скорости создают стремительную силу, где превращаются превращается в ускорение. Приятно то, что этот образ на самом деле романтичен. Это как увеличение в золотом синии, входящих в идеальных сердечных спиралей. Все это основано на идее, что идеальное гнездо Идеальное устраивание, идеальное масштабирование. Видите, это выглядит как глазное яблоко. На самом деле мы думаем, что эта фаза сопряжения является причиной восприятия. И мы объясняли, когда волны расходятся лучами в этой геометрии, которую мы первоначально назвали звездой, создают звездную мать. Но когда они на самом деле прогрессируют в этой геометрии, они на самом деле становятся тем, что называется Е8, расширением АХ8. Это природное распределение, основано на золотом сечении, в многомерном массиве. То, что физики с городом Лиси теперь используют для учета всех фундаментальных частиц гравитации гравитация в едином поле. Отметьте, что в этой геометрии распределение зарядов становится совершенным. На самом деле, это способ, с помощью которого взаимодействуют волновые скорости. Это быстрее скорости света, потому что скорости фазы золотого сечения умножаются на скорость света. И это здорово. Это идеальная множественная связанность, Самоорганизация фазового сопряжения и синфазового сопряжения как в оптике, конус света и лазер направлены с четырех сторон и создают вызывают смешение волн, создавая точку имппозии фазовой сопряженной оптики. Очевидно, что это создает самоорганизацию и светового соединения, которую они называют разворотом времени. И когда волны заряда обходят скорость света, они на самом деле путешествуют во времени. И это где Эйнштейн был сбит в толку, ведь он сказал, что ведь скорость света ограничена скоростью света. Это сопряжение фазы золотого сечения является билетом через знаки ограничения скорости. Тщательно выравнивают кончики магнитного поля вокруг сердца. И это наша святая анимация грали. И, как вы видите, это становится фактической физикой того, как успешно сжимать заряд. Так что эта карта того, как заряд приближается к центру. В центре не только звездная мать, но и модель Е8. Обе основаны полностью на золотом сечении, и мы видим это как есть Святой Грааль, и он называется Священным Граалем, только потому что это совершенная фрактальность. И это совершенное сложение и умножение, но, но, но, что позволяет волнам идеально сжиматься, поэтому он изучает и рассеивает идеально, создавая стабильную вертикальную волну сжатия, которая называется гравитация. Поэтому мы все знаем, что золотое сечение является центральным для биологии в том, что это идеальное электрическое распределение, основное на золотом сечении, является центральным для всех биологических структур таких, как ваша рука, и, кроме того, это геометрия распаковки плода и геометрия идеальной ямочки на шее. Это геометрия того, что ваше тело разворачивается от плода к телу, самое главное, это биология использует это. Мы уже давно знаем, что золотое сечение лежит в основе филотаксиса, то есть золотая середина является основой всех биологических структур, то, чего мы не знали, что это была энергетическая причина, и причина, почему золотое сечение занимает центральное место биологии. Потому что это то, что делает его заряженным притягательным. Это то, как все живые организмы получают энергию от гравитации и могут быть названы живыми, потому что они имеют тот взрывной источник заряда от гравитации. Взрыв заряда вызванный золотым сечением и делает возможную жизнь. Вот почему он занимает ней центральное место. Здесь, как мы говорили много раз, важна золотая середина в ДНК. Так что если мы возьмем эту историю и применим к тому, что мы недавно измерили, мы увидим то, что сейчас мы называем фазовое сопряжение диэлектрики. Если вы возьмете эти рецепты для музыки золотого сечения, она энергетически основана на планковых и золотых сечениях, и вы строите эти фазовые сопряженные диэлектрические кристаллы. Вы видите эти белые кристаллы фазово в фазово-сопряженные золотых чашек. Здесь золотое яйцо и белые кристаллы ⁇ это смолы, которые были обработаны с определенной частотой. И электрический литий он становится заряженным импульсивным. И именно эти фазовые сопряженные электрические конденсаторы, вот что, как мы думаем, делают их правильными по форме и ложными по существу. Они создавали электрическое поле, которое мы замерили, и мы смогли отметить увеличение фрактальности в воздухе. Поставив их вокруг антенны, отмечавшие газозарядность вместе с фрактальностью, это было вызвано яйцами фазового сопряженного диэлектрика, которого вы видели здесь, мы видим разницу в поглощении сахара во время ферментации. Когда вы помещаете жидкость в центр этого фазового сопряженного диалетического компенсатора, Потому что ваша компостная куча нагревается, если вы кладете ее в центр электрического фрактала. И это физика того, как древние построили Стоунхендж, чтобы сделать себе конденсатор, увеличивающий рост и устраняющий или уменьшающий старение. А здесь изменение проводимости воды при помещении ее в центр такого сопряженного диоэлектика. Дело в том, что фазы сопряженных диалектиков, этих фрактальных конденсаторов являются биологически активными. Они создают рост, и мы можем применять это коммерческие технологии, которые у нас есть сейчас. Так что в этой недавней статье мы используем тот же рецепт частоты. Здесь я использовал это уравнение. Здесь вы видите слева многократно, умноженная постоянная времени планка, разделенная на золотое сечение. И я получил частоты, массив которых я использую, хотя это и было конфиденциальным. Однако, это вариант создания биоактивных электрических полей, но это формула, которую я использовал, чтобы сделать подборку, чтобы сделать эти биологически активные электрические поля. У меня было понимание, что стоит взять уравнение и применить его к тому, что использовал этот известный профессор Кэнзиус. Это было распыление частоты паладья. Он обнаружил, что он может использовать частоту 13,56 МГц для получения водорода и мощность, которая потребовалась, чтобы выделить водород из воды. Была резко снижена, что означает, что рецепт гидролиза для завершения энергетического кризиса во всех газетных статьях. Это Назвали горящей водой. Я подобрал эту теорию, и она стала известна, и теперь мы понимаем, что водород это частотный рецепт, о котором мы будем говорить и дальше. Поэтому я взял эту частоту, и я доказал, что частота распыления паладия Кензиуса для водорода была просто логарифмической функцией золотого сечения и увеличенной в 171 раз постоянной времени планка. Это означает, что музыкальный рецепт для водорода и палладия основано буквально на золотых сечениях и расчетах банка. Так вот, как это было выглядело. Посмотрите, здесь вы видите эти фотографии. Это выглядит так, как волны золотого сечения, когда они сходятся, и гнезда в центре золотого тудака и дыра золотого сечения. Если вы хотите закрепиться в их музыке и получить доступ к этой энергии, вам нужно понять эту геометрию. Так как это маленькая черная дыра, соединяющаяся с большой черной дырой, Вспомните, сегодня у всех этих физиков, таких как Насим Хармейн, говорящих сумасшедшие вещи, о том, что вся физика это маленькие черные дыры и большие черные дыры. Итак, у меня была эта новость о том, что водород можно получить музыкально на золотом сечении от работы Кензиуса. Так кстати, что я решил, что я буду тестировать мою гипотезу. Моей новой идеей было то, что гравитация представляет собой электрическое поле, связанное с золотым сечением, определяемое полным коллапсом зарядов на универсальных квантовых расстояниях. Сегодня я снова повторяю, гравитация является электрическим полем, соединимым с золотым сечением на квантовых расстояниях, поэтому совершенный коллапс заряда это золотое сечение фазового сопряжения или фрактальный исход. Поэтому, если я напишу, что коллапс заряда, называя гравитацией, это то, что устанавливает структуру всех атомных частиц. Давайте начнем с водорода. Попробуем доказать это. Я предположил, что нам уже известны три радиуса золотого сечения в водороде. Об этом уже писал Раджи Хейеровская. В тот момент я предположил, что ключевым радиусом в водороде является золотое сечение, кратное основание, и поэтому я сделал расчеты, чтобы доказать это. А позже мне помогли подтвердить это. Здесь я взял длину планка 1616, умноженное на 10-35, умноженное на золотое сечение в 116 степени. Я получил 0,28 ангстремов, Первый радиус в водороде, полученный Хейеровская. Дальнейшие расчеты по золотому сечению в степенях 117 и 118, умноженную на постоянную планку, дали мне два других радиуса, 0,47 и 0,74 ангстрема, и это водород. То есть я смог теоретическим расчетом подтвердить, что золотое сечение умноженное на постоянную планку, дает радиус водорода, соответствующий реально измеренному. Здесь представлены все эти работы Фиеровска. Они прекрасны. У него десятки материалов по золотому сечению в ключевых радиусах водорода и ионов, в также ионных связей. Это показало, что даже расстояния в центрах ионов могут быть выражены через отношение работы всей жизни Хиеровской. Стало подтверждение важности золотого сечения для размерности водорода и ионов. Я исходил из этого и показал, что золотого сечения является ключом для связи субатомных расстояний с постоянной планкой, что длина волн у ядра является ключевой для водорода, и это верно, и для всех других атомов в периодической системе. Вот к чему мы пришли. По адресу, все работы, которые мы создали, используя их, мы можем сказать, что атомы здесь создают такую гравитацию, что изнутри они будут как снаружи или похожи на себя. Так что мы говорим, что это усовершенствованное схлопывание заряда станет причиной гравитации. И еще одним доказательством будет то, что если мы посмотрим на это, это наша единая конференция по у них буду Если мы посмотрим на периодическую таблицу, то отметим тот факт, что вложение электронных оболочек, что в основном является платоническим гнездаванием твердых тел, но если мы взглянем на это более внимательно, то вот электронные оболочки в их геометрическом платоническом гнезде. s суборбиты. По сути, это пончик в кольце, и суборбиты являются кубическими а вихревые пары — 5, делённая на 7 электронов, суборбит — D, и 8 восьмеричной по оси и в их существенной симметрии. Так что теперь у меня есть просто платоническое твердое тело, которое мы называем звездным вездом материи тетракуба, и восьмичная геометрия всех электронов оболочки С, П, Д и, и Ф. Теперь мы посмотрим на ядро работ Муна в Химическом университете Чикаго. Мы видим эту геометрию расположения частиц в ядре протона, нейтрона, что и геометрия во всех пачках наверху таблицы — лице, это либо тетракуб, либо восьмигранник, либо двадцатигранник. Так что он сказал, геометрия ядра — это же полуторнические твердые частицы. Тут мы внезапно понимаем, что ядро подобно электронам, и что это приводит нас к радикальному обобщающему утверждению, которое заключается в том, что атомы доводят гравитацию до такой степени, что их ядро похоже на само себя, фрактально их электроном. Другими словами, атомы могут создавать гравитацию только в том случае, если их фрактал, и все это основано на совершенстве золотого сечения. Под конец этой дискуссии мы немного поговорим об истории Е8. Вы уже знаете, мы говорили об этих замечательных презентациях от Гаррад Алисси, которые прекрасно называют, что если взять эту геометрию под названием Е8 и посмотреть на точке пересечения вложенных тел симметрии, или массив симметрии, которые есть здесь. Они цветные, вот все сабатомные частицы и гравитация. Гравитрон, гравитационный феномен, все они вложены в один геометрический массив. И я, конечно же, узнал, что мой герой, профессор Эль Наши в Каире, который всю жизнь защищал и демонстрировал золотое сечение, как основу восьми, вдруг обнаруживается, что эта геометрия все основана на золотом сечении. Я говорил, что я думал, что это грустно, по крайней мере, что мы видели выделил золотое сечение, как ключ к Е8. Потому что если бы вы увидели, что вызывает центральную силу в центре, а именно тот факт, что зарядные волны, которые гнездятся в этой геометрии, говорят, что вся Вселенная сделана из заряженных волн, что эфир единого поля, на мой взгляд, заряжен центростремительной и центробежной силой. Фоновой сжимаемости Вселенной эфир сделан из заряда, притягивающегося или отталкивающегося заряда плюс-минус, так что эти полные сходятся, добавляя и умножая конструктивно решение бесконечного сжатия. Потому что золотое сечение — это решение, которое Эйнштейн пропустил для бесконечного сжатия. И когда волны испытывают увеличение и умножение сжатия, оно превращается в ускорение, потому что фазовые скорости добавляют и умножают, и это превращает сжатие в ускорение, увеличивающая скорость. И заряженное ускорение в этой модели определяет гравитацию. Так что я указал в своей маленькой дискуссии, что если вы посмотрите на то, что слева, как Баки Фуллер говорил об этом вертолете, где вы слышите и что вот-вот увидите, как он поднимается сюда, то есть эта фигура, которая усложняется, конце распадается точно по золотому сечению. Баки Фуллер предсказал подобное со своим вертолетом, так же, как и проводимость И как вы видите, здесь работает гравитация, потому что волны в трех измерениях переживают идеальный коллапс, проделывают этот процесс сложения, Поэтому мы задали небольшой фон позади, переход куба в двадцатигранник — это путь сжатия, позволяющий завязу оптимизировать трансляцию вихревой активности. То есть вращение становится инерционным в линии, которая является связующим звеном между массой и энергией, и которая позволяет оптимизировать трансляцию вихревой активности являющийся определением золотой спирали. Так что внезапно это появление вертолета или усложнение многогранников становится поэтичным, так как оказывается основой кристаллизации. С другой дискуссией мы обсуждали, что черный жачок был механизмом сверхпроводимости, когда это происходит в моих монетулах, так же как в ДНК, действительно создается сверхпроводимость. Доказано, что ДНК на это способна. Это сделал Том Сойер. Баффало. Вертолет, как механизм наступления сверхпроводимости, выступает так, же, как молекулярные центры. Мы также хотели бы упомянуть, что в заключение этого разговора, другой пример, не то чтобы вскользь, если мы говорили, что журнал Nature имеет ту же природу, что и восьмиугольник, а журнал New Scientist, факталом, что никто не понял, что восьмиугольник является диагным фракталом, ни один не понял, что атака фракталов звездами и есть причина гравитации, которая одержит. Вселенную вместе. Так внезапно все эти истории начинают иметь смысл. Прибавляющаяся и умножающаяся дорога к центру – это суть электрической центрастремительной силы. А золотого сечения является фрактальной причиной гравитации. У Эль Наша есть 100 сот работ о золотом сечении в Е8. И здесь его комментарии по фрактальной природе лица – это как может быть на самом деле стать причиной гравитации. На самом деле он не сказал, что фрактализация является источником гравитации. То, что вы видите, что он назвал «золотой средней квантовой теорией поля», в то время как Андрей Линдер сказал, что фрактальная природа космоса может быть на самом деле причиной гравитации. И это поддерживает мою работу 2006 года на Абдукерской конференции унифицированной полевой физики, где я говорил, что золотое освещение фрактальности является электрической причиной гравитации. Но опять же, в заключение, я хотел поздравить Но, его с тем, как мне показалось, было одно из самых красноречивых частей его работы на портале. Здесь он показывает эти ключевые моменты по закону масштабирования всей организованной материи. И снова это работа Нойсена Хармейна, и он взял частотный радиус массы и скорости Вселенной галактик, атома и большого взрыва, как участки, расположенные вдоль этого пути. Тут его отношение частоты слева к масштабу справа и основные физические переменные для размера этих различных ключевых универсальных явлений. Черная дыра галактического центра и размер атомов, большой взрыв Солнца и галактики или универсальные сферы или радио. Масштабируя их, он показывает, что это закон масштабирования для всех организованных материй существуют именно в соответствии с золотой серединой. Вы видите здесь отношение золотого сечения между всеми ключевыми точками на этом графике. Так внезапно универсальное масштабирование, которое является своего рода кульминацией, великой работы по глобальному масштабированию немецкой группы полностью оптимизировано золотым сечением. Так что это давно известно, что золотое сечение является ключом глобальному масштабированию. Но теперь мы знаем и электрические причины, потому что это устанавливает совершенное распределение заряда и совершенство распада заряда, который определяет гравитацию. Помните, Эйнштейн определил гравитацию как совершенный распад заряда. И он просто не понимал, фрактальное золотого сечения была решением его проблемы. Суть в том, что теперь мы можем применить это. Здесь все виды технологий для создания тяги электрического напряжения, гравитационного ракетного двигателя, от создания биологически активных электрических полей, гравитация, расщепление водорода, все эти технологии открыты для нас. Мы можем взять на себя ответственность за это отношение к нашей Вселенной, которая основана на серьезной электрической физике фрактальности. Теперь спасибо вам большое. Это Дон Винтер. Спасибо всем, кто поддерживает. И мы особенно приглашаем вас присоединиться к нашей конференции в Южной Франции в этом году. Приезжайте увидеть um, нас на юге Франции. Это весело. It's Спасибо it's вам.